Всем здорово. с вами Гидро, 94, 4, и сегодня у нас реакция на новый ролик канала The Nafic. Война бесконечности в реальной жизни, переозвучка Гоблин Что ж, что тут может быть такого в Войне бесконечности, что я так озвучил нафиг? Давайте смотреть Ты можешь меня ненавидеть, но это не изменит того факта, что все твое детство именно я заботился о тебе. Ну да. Я ненавидела свое детство, и это твоя благодарность. Да, я заставлял тебя тренироваться. Но как любящий отец, после я тебя всячески вознаграждал. Да ты даже в выходные поднимал меня в 6 утра, чтобы ты могла посмотреть мультфильмы. Там шло слово пастыря. Ну, Слово пастыря, дружище, я даже не знаю, что это такое. Стремный. Но даже я, без понятия. Как и для кого на нашей планете выходит эта передача. Слушайте, да вы охренели. Мы заблокировали этот сайт, вы не можете на нем сидеть. Да все нормально, мы с Америки. А мне что-то кажется, тут попахивает наличием Прокси. Обходят за блокировку наличием Прокси. Да даже если мы русские, как будто, епта, это знание вам что-то даст. Да, вот что они могут сделать, если это прокси. Искал ролики. У которых в названии фигурируют слова гоблин и смешной перевод. Ну и как? Много нашел? 14 миллионов 625. И под сколькими люди жалуются, что это не гоблин? Под тремя роликами нафига. У меня другие, как бы, озвучки гоблинские. Под реально гоблинские это именно Дмитрия Пучкова озвучка. Мы же не с пустыми руками. У нас тут с собой бухло и женщины. Да? <свят> да и хуй бы снять с этой стеной. <свят> игра типа «Игра престолов». Проберёг на запчасти. <свят> Кстати, я вегетарианка. Это сейчас к чему было? Уверен, что морально готов к этому. Морально готов к этой а, конечно, Венбетти, там это -то что то было в оригинале. Толпы пьяных родственников, тупые конкурсы, идиотское бипикание, бесполезное фотографирование в парке. Что-то обожаю. Просто обожаю. Но вы ведь пять лет копили на покупку квартиры. А теперь хотите слить все разом на свадьбу. Ну, все-таки такое событие раз в жизни. Ты женишься второй раз. Будешь выпендриваться, сделаю себя чучело. Мистер Старк, вы меня слышите? Вам бы гаску прибавить? Да без проблем. Эй, костюмчик! Фильм закончится на середине сюжета! Почему это тебе не понравился мой Шерлок? Ну, О -о -о. Не знаю, не знаю, ничего. Ну, дальше, походу, сценарий. двух Шерлока нахуй, Холмсов. Маля, может, вот нашел, к чему придраться. Зато он смотрел. В, в а фильме этого уже. не было. Теперь в вашем сериале рекламируют Ой, вы вообще с Гайм Ричи сделали Шерлока каратиста. Ну, ну да, по сути, да. Жену Ватсона. Наемный убийцей? Даже несмотря на это, мой Шерлок Холмс лучше. А я тебе говорю, что мой. А мне нравится тот, где Ватсон Люсилью. Так, иди и закрой дверь в камеру. С той стороны. Ватсон Люсилью это... А это сериал, наверное, что ли, какой-то, да? Полиморфно? Да, мы каждую нейронную связь фиксировали отдельно. Ну, почему бы просто не запрограммировать синапсы на взаимодействие? Да? А почему бы тебе просто не заткнуться, маленькая дрянь? Дяденька, пойдемте со мной? У меня там конфетки на диване. У тебя нахер девочка. Разбуди его. Домогается до Таноса. Отчисляют! НЕТ! НЕ НАДО! Я ВСЕ ЗНАМ, ЧЕСТНО! <связать> да такое да. любому поднимет человека! Я же окончил универ тысячу лет назад! Ох. Ну спасибо, ребята! Теперь кроме нового молота придется искать еще новые штаны! <связать> <связать> Папа, Такой кошмар приснился! смотри! Дементор! Че, Какой Дементор! Да. Мы, блин, в другой вселенной! Не будь дурой, какой гементер? <свят> Очевидно же, что это богард. Ты же сказал, что это с другой <свят> вселенной. <свят> Почему Богард? Чудовище, Тони. Он захватывает планеты, уничтожает население, писает на ободок, льет в чайник горячую воду из-под крана. Ничто человеческое ему вообще не чуждо. Наливать горячую <свят> воду из-под <свят> крана? Моя, Зачем? И что по времени? Кто знает. В отличие от холодной нет, воды, в горячем какие-то всякие примеси, не примеси имеются. Они ядовитые для и человека. И то, говорят, Этому поэтому будет наливать надо только холодную, и то от, отстаивать Можете. еще в кастрюле какой-нибудь. Пойми, по-другому нельзя. Мистер Старк, но почему сейчас? Почему не потом? Люди под прошлым видео жаловались. Нам придется. Но я не хочу, пожалуйста. Я не хочу. Почему именно я? Человек-паук против. Блядские отсылки. Тубиконтирия, да? Все? Коллега, ну в одном-то, я думаю, наше мнение сходится. Ливанов был хорош? <laughs> ну да. Да. Даже Ливан какая там, по-моему, британская академия признавала, что именно наш, вот Ливанов, самый лучший Шерлок Холмс получился из киношных. Ну, в целом мне переозвучка понравилась. Надеюсь, мне не прилетит никакие жалобы за авторские права по фильму, потому что сейчас YouTube ужесточил контроль за авторскими правами, и мне уже даже лишили монетизации этот канал, приходится он себя только записывать и в уголке вот сам ролик вставлять. Зеркалить. Вообще, как бы по правилу, надо еще и ставить на паузы каждые 10 секунд. Но это не в моем стиле. Хотя, как говорят, так же типа если идет без перерыва, то это считается ретрансляцией. Да, я, кстати, вот боюсь, что мне в ближайшее время придется удалить некоторые реакции с канала, потому что вот именно с жалобами на авторские права. То есть, там будет этот Боб. Что там еще было? Некоторые песни по играм и, и, и ремиксы тоже некоторые. И, скорее всего, не за смесь челленджей, и РВТП тоже придется удалить. Вот такие вот дела. И за все из-за авторских прав. Меня вот лишили монетизации. я могу может, подключить на этом канале только после 2 ноября. Вот такие вот дела. Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, жмите лайк, если не будешь на видео с в ВКонтакте. Подписывайтесь на Занатфига, если понравилась эта переозвучка. И до следующего видео.